Привет! А сейчас запишу новую песню группы «Пилот» заживо. Мне понравилось. Надеюсь, вам понравится. Попробую исполнить. Да -да -да -да -да -да. Вовсе не спросят Сердце и нахуй, Отпустив повод, Бьет копытом грудь Кто мы перепуганы, Сосед меня спросил Одиночный выстрел Его ночью разбудил Съежимся немножко Сволный стук в окошко Ой, да не забудь Кружит беспокой Трапуль железная коса, Ей заговоренный сетью я по морю иду, пою слова, я татую. Спрятана до нас Схоронена, запутана Не здесь и не сейчас Заметят метельца Тайнами не делится, В том наш уговор мы бегали мы тропами Района своего Дворами закоулка Железная коса Ей заговоренной сетью Я по морю иду, пою слова Я татуирую руку Память о тебе Выбью на седьмом На шейном позвонке В небе птица кличет Я Чуть не охренел Сам рогатый сходу Здесь навеки охранел Сыплем на полкрошками, По столу бьем ложками Держимся за хвост Дуракам прощается они а не тот час Мыло, свечи, пепельницы Делают из нас На морозе пели Глаза цыплели Ляжем в полный рост Железная коса Ей заговорю, сетью Я по мору иду, пою слова Я татуирую руку Память о тебе Выбью нас понравилось, ставьте. Не понравилось, ставьте антилайки. Антилайки можете ставить даже два раза. 4, 6, 8, 10, 12, 16. В общем, сколько захотите, только столько и ставьте. Главное, чтобы на конце было четно. Спасибо. Всем удачи. Всем пока. Всем здоровья. Подписывайтесь, если не подписаны. Мне будет приятно. Надеюсь, вам это ничего не стоит. Пока. Точнее нет. До новых встреч. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все. -да